И вот они сейчас все, всю вот эту вот цепочку пускают под этот асфальтозакаточный -закат, вот этот каток. И Аллаудинов, я думаю, просто под эту тему попал. Где-то что-то неаккуратно сказал, или какое-то действие там сделал, может, действительно с каким-то портретом связано. Ну Вторая тема, которую тоже хочу а, упомянуть, это Ап, Апти Алаудинов. На, в прошлом своем эфире я гов, упомянул этого человека <laughs> и сказал о том, что у него начались какие-то проблемы, <laughs> что его а, побили. Я, ну, я в шуточной форме об этом сказал, что у него сделали массаж. А, после чего он вышел в эфир на следующий день. В понедельник, вышел в эфир в инстаграме и стал объяснять, что с ним ничего не случилось. Он, мол, ездил отдыхать. А, типа в отпуск его Кадыров отправил в Москву. Вот, но это а, информация, тогда в прошлом эфире я не говорил, что это неподтвержденные данные. А, просто ко мне пишут об этом люди. Сейчас это уже подтвержденные данные. А, теперь я уже уверен в том, что ни, ни одного Алаудинова, а всех троих братьев Алаудиновых, а я напомню, второй его брат был, а, ну и есть на данный момент, ру, начальник а, службы судебных приставов. А второй его брат, он где-то в экспертизе МВД работает, там тоже какое-то звание имеет. Так вот, этих всех троих братьев сейчас отстранили, они все находятся дома. А, по поводу, били или там остальных, не били, я не знаю, но Лаудинову, говорят, сделали небольшой массажик. Возможно, даже была применен, применена процедура электрофореза, То есть, точно я не знаю. Но проблемы у них реально имеются. Почему у них эти проблемы начались? Разные есть версии, но я склоняюсь к тому, что это как-то все-таки связано с другой личностью, бывшим мэром Аргуна Ибрагимом Тимирбаевым. Ибрагим Тимирбаев до сих пор находится у них в плену, дает показания, видимо, там часто проходит процедура электрофореза, во время этих процедур он, видимо, что-то вспоминает, что-то, возможно, придумывает, кого-то оговаривает. В общем, получает всю ту порцию а, счастья, которая, а, которую обычно дают всем задержанным, никак не причастным к кадыровской власти людям. Это хороший урок для кадыровцев, что вот это вот бумеранком к вам возвращается. Хвала Аллаху. И вот Тимирбаев сейчас ощущает на себе все эти радости, которые он сам неоднократно доставлял людям, задерживая им. И вот сейчас он на себе это ощущает, и от этого очень приятно и мне, и тем людям, кто либо проходил эти, эти процедуры, либо чьи родственники проходили, чьи знакомые, кто просто не безразлично к этому относится. И, в общем, он под этими процедурами, видимо, что-то вспоминает. И, и, и как-то, видимо, Алаудинов в этой теме, его имя прозвучало, скорее всего. Я больше склоняюсь к этому. Говорят, там, что что-то что он сделал с каким-то портретом Кадыровским. Или, я не знаю, я не могу судить, правда это или нет, но я склоняюсь к тому, что это все как-то связано с этим Тимирбаевым. По всей видимости, что-то там было. И, и, и то, что было, не очень понравилось Кадырову. Упоминаются в этом контексте еще несколько имен. Это министр, министр МЧС, МЧС, Министерство Чрезвычайной ситуации, там был такой Яхьяев Ехья, Руслан, по-моему. Его тоже, говорят, отстранили, и тоже связано вот с этим делом общем. И еще один там есть человек, какой-то Вайханов, по-моему, его тоже оценили. В общем, сейчас нам ведут какие-то чистки. Под этой темой а, распространяется информация, что якобы там готовилось какое-то покушение на Кадырова, его хотели отравить. Я не склонен верить этому. Я скорее всего думаю, что этот вброс делают уже сами Кадыровцы, а, чтобы показать какую-то, подчеркнуть да, значимость Кадырова, что его, якобы, кто-то там постоянно пытается свергнуть, отравить и так далее. А на самом деле, я думаю, причина, она гораздо более проста. Это элементарное крестьянничество, которое допустил а, Тимирбаев, видимо, где-то не поделился деньгами, некая, некие суммы каких-то доходов, которые он имел с, с народа, грабил людей, людей, бюджет, неважно, что бы он ни грабил, какую-то часть этих денег, по всей видимости, он пускал мимо кассы для своего личного обогати... обогате... обогачения... обогатения. В общем, выберите вариант. И, по всей видимости, Кадыров об этом узнал, за это он был наказан, и сейчас идет уже процесс, когда просто кто-то что-то нелестно сказал, кто-то был в курсе, но не рассказал, кто-то тоже был в этой теме и так далее. И вот они сейчас все, всю вот эту вот э, цепочку пускают под э, этот асфальтозакаточный закаточный вот этот каток. И Алаудинов, я думаю, просто под эту тему попал. Где-то что-то неаккуратно сказал или какое-то действие там сделал. Может, действительно с каким-то портретом связано. Но чтобы теперь вот так об этом не заявлять, не сказать, что это просто они нелестно высказались в адрес... Э, падишаха они теперь придумывают вот эту вот версию что якобы там был какой-то заговор кадырова хотели отравить я думаю это полная чушь обогащение обогащение спасибо за эту поправку тумсо лицемер ничем не отличающийся от кадырова говорит лора секрет вот, вот и обвинили интересно что ей не понравилось что я такого сказал Томсо, ты общался с Навальным, он был в Польше пару дней назад. Кстати, это тоже часто вопрос, после того, как я опубликовал его высказывание обо мне. Нет, я не общался с Навальным, более того, я даже не знал, что он находится в Варшаве. И я даже не знал, что в Варшаве проходит форум Бориса Немцова. Я об этом не знал. Об этом я узнал только, вот, когда был опубликован этот форум на канале фонда Бориса Немцова. И мне просто скинули эту ссылку и сказали, что там на... после двух часов Навальный говорит обо мне, упоминает меня. И я вот так посмотрел этот отрывок и просто опубликовал его. Вот я об этом не знал. Так, конечно, я бы с удовольствием встретился с Навальным. Выпил бы с ним чашечку кофе. Тумсо, салам Что скажешь насчет Турции и Сирии? Очень хочется услышать твое мнение. Алейкум ассалам. Я так думаю, это вопрос по поводу последних событий, наверное, что там Турция начинает наземную операцию против куртов на севере Сирии. И это действительно сейчас вызвало огромный переполох в этом мире. Это ситуация, из которой нужно извлекать пользы. Мы должны вот как раз из таких моментов мы должны понимать, что в политике не существует друзей. В политике существуют интересы. И когда были интересы у США, да, были интересы в том, чтобы поддержать курдов, они их поддерживали. И тогда казалось, что это прям такой мощный альянс. Сегодня у США уже нет интересов поддерживать курдов. И как вы видите, теперь США просто отстранились от этой темы, получив какие-то гарантии от Турции, разумеется. Просто это нужно просто принять. И в этом нет ничего постыдного, нет никакого там зашквара со стороны США и так далее. Нет, это, это политика. Так, это, так и строится в этом мире все. Страны именно таким образом и строят свои отношения. А так, мое мнение. Я не знаю, я особо не, не разбираюсь в этой теме. Я думаю, что по.. По результату да, того, что там произойдет, мы уже будем понимать, что это было.